приветствую всех вас меня зовут артем митюшкин и сегодня я отвечу на самый популярный вопрос а именно как быть ведь ммм это же пирамида и рано или поздно она все равно рухнет ну во первых пирамида лежит в основе любой финансовой системы поэтому этого термина не стоит бояться почему же тогда к пирамидам подавляющее большинство относится с таким явным презрением очень часто мелкие финансовые пирамиды строятся их организаторами для привлечения денег Делается это за счет того, что вкладчикам обещаются сумасшедшие проценты, деньги стекаются на один или несколько определенных счетов, непродолжительное время первым участникам проценты действительно выплачиваются, за счет чего идет активная реклама системы. Далее, организатор снимает со счета большую часть привлеченных денег, какое-то время система еще продолжает существовать, но рано или поздно она естественно рушится. В этот момент на пирамиде раз и навсегда ставится крест и со своими денежками можно попрощаться. Организатора мошенника естественно не Найти. Именно поэтому основная масса людей относится к финансовым пирамидам либо с крайней осторожностью, либо категорически негативно. Такая одноразовая схема привлечения, несомненно, является нелегальной и преследуется законом. Это афера. В момент деньги находятся на счетах самих участников системы и переводятся непосредственно между самими участниками. То есть нет и никогда не будет того самого центрального счета, на который можно собрать все деньги и благополучно их снять. Вы вступаете в МММ и деньги лежат на вашем личном банковском счету. В личном кабинете приходит поручение перевести деньги. Вы можете их перевести, а можете не перевести. Если не переведете, вас выгонят из системы, а если переведете, будете дальше участвовать и получать проценты. Подчеркиваю, идея МММ не в привлечении денег, а в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. И это действительно так. Ах да, самый главный это вопрос, а если МММ рухнет? Ну, во-первых, что значит рухнет, если миллионы людей оказывают друг другу помощь непрерывно? Самое худшее, что может случиться, это реставр. В случае чем-то спровоцированной широкомасштабной паники, когда, образно говоря, ток денег из системы существенно превышает приток. Рестарсы в системе бывали. Но даже и рестарт это еще не конец света, это не рухнет, это всего лишь перезапуск, перезагрузка. Система не прекращает на этом свое существование. Все сразу же начинается сначала, буквально на следующий же день. Снова нажимаем на play, и вы имеете полную возможность все вернуть, все потери и быть в плюсе оказавшись теперь в числе первых. все действительно можно в кратчайшие сроки. Главное тут не опускать руки и не впадать в отчаяние. Ах, все кончено. Да ничего не кончено. Вы проиграли всего лишь только первый сет, но одну не всю партию. Просто не надо участвовать критичными для вас суммами. Не жальничайте и все будет хорошо. Многие применяют въевшуюся в сознание масс фразу «наступать на те же грабли». Эта фраза неприменима к МММ. Представьте, если ребенок споткнулся и упал, это больно, но он не перестанет после этого бегать, просто будет делать это уже более осознанно. Так и в МММ. Участвовать нужно, но разумно и осознанно. Во-вторых, теперь найдено противоядие, которое блестяще показало себя перед новым 2014 годом. Режим пауза. Если коротко, при первых же признаках начинающейся паники все замораживается на месяц-другой, пока еще ресурсов полно. Не надо ни в коем случае ждать, пока паника разрастется, это главный принцип. Сама собой она уже не затухнет, она съест все имеющиеся ресурсы и дело все равно кончится рестартом надо гостить ее в зародыше. Деньги в этом случае никто не теряет. Номинал плюс 10% можно снять в любой момент, если нет желания ждать окончания паузы. Этот режим был опробован впервые под Новый год в тяжелейшей совершенной ситуации, когда все поголовно с ужасом ждали нового традиционного новогоднего рестарта. Все ведь снимают деньги на эти новогодние праздники. В конечном итоге удалось избежать не только абсолютно неотвратимого, как казалось, рестарта, но и все это даже на пользу системе пошло. После отмены режима паузы система заработала прямо таки с удвоенной энергией так что не бойтесь больше ничего участвуйте спокойно и не будет отныне никаких рестартов закончилась навсегда их мрачная эпоха дальше все будет хорошо светло и радостно собственно все уже хорошо а будет еще лучше спасибо что смотрели мое видео подписывайтесь на мой канал и традиционное в ммм мы можем многое